Всем добрый вечер, мы сегодня снова делимся с вами новостями по Сэбэтор, сначала мы вам расскажем про цели галактических сезонов с 6 с 8 ноября по 6 декабря, а потом касательно обновления игры 7.2, то есть прямой трансляции по летние игры 7.2 Итак, начинаем. Цели галактического сезона с тур 8 ноября 6 декабря. Галактические сезоны 3, удача розыгрыша, стартовали несколько недель назад. Как и в предыдущем сезоне, ежедневные еженедельные цели сезона будут сообщаться ежемесячно. Вот список целей сезона с 8 ноября по 6 декабря. Неделя 4, 8 ноября, 15 ноября ежедневный. Влияя на галактику, зарабатывайте 25 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Ежедневно выполняйте любые семь из 10. Про по галактике заработайте 200 тысяч очков личных завоеваний за свое наследие. Улучшенная аналитика. Получайте модули анализа гейм выполняя ежедневные задания, задачи сезона, отслеживание наград за сезон, горячие точки. Восстание, операции или побеждай врагов по всей галактике. Ежедневная цель предоставляет два модуля анализа гейм. Цели сезона предоставляют 10-15 модулей анализа гейм. Некоторые уровни наградного трека предоставляют 10 модулей анализа гейм. Горячие точки предоставляют 2-4 модуля анализа гейм. Восстание предоставляет 3-5 модулей анализа гейм. 8 игровых операций предоставляет 12-18 модулей анализа гейм. 16 операций игрока предоставляет 14-24 модуля анализа гейм. Боссы логова, включая боссов логова событий, предоставляют 2-6 модулей анализа гейм. Сажайтесь в PH4LNX, поскольку ваш компаньон склонен производить более высокие выходы модулей анализа гейм. Разговор с информативным Java на фото может помочь в поиске модулей анализа Game. Играя в Game, включайте модуль анализа Game в PHP на своем личном корабле, чтобы заработать репутацию органа по азартным играм и управляющей организации. Обязанности Карелии. Выслеживайте и уничтожайте следующие важные цели на Карелии. Адмирал Калмик, центральная верфия Бластфилда, Республика. Джимми Уизл, южный правительственный округ, империя, лорд Рашал, северо-восточная -вос... Северо долина труда, республика, прототип ПКФО Сентинел, юго-западная долина труда, империя. Предварительные сказочные результаты позволяют собирать материалы в промышленные или синтетические сборные изделия и изготавливать кристаллы или конструкции. Безмятежность или страсть. Выполняйте миссии в качестве консула джедая или инквизитора ситхов по происхождению. Наследие темных и могущественных. Завершая горячие точки один балл. Зарабатывайте бонусный прогресс за прохождение ложного императора. Наследие ракаты, битвы при уме или Руинуа. Требуется контент. 4 очка. Зарабатывайте дополнительный бонусный прогресс за победу над их бонусными боссами 3 очка. Великие звери побеждают у Акиранкору на Карелии Трабджоу на Татуине. Оставайтесь на цели, зарабатывайте медали за захват, защиту и урон в Галактик Старфайтер. Захватывай, защищая цели, или нанося урон врагам. Грозные враги побеждают ужасного пирата Карвоя на Мекша и r 8 x 8 на Осусе. Неделя 5. С 15 ноября по 22 ноября. Ежедневно, влияя на галактику, заработайте 25 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Еженедельно выполните любые семь из 10. Пройдите по галактике и заработайте 200 тысяч очков личных завоеваний за свое наследие. Истинная цель. Побеждайте врагов по всей галактике с ps в качестве вашего активного компаньона. Честность. Гейм. Уловите мошенников в контейнах или казино с помощью PHP LNX в качестве вашего активного компаньона. Туз. Армады. Садитесь на свой личный корабль и выполняйте космические миссии 1 очко. Срабатывайте бонусный прогресс за выполнение героических миссий 2 очка. Ежедневная зачистка центральных миров. Совершите миссии еженедельно. Ежедневная область. Черная дыра. Несколько раз или завершите еженедельную ежедневную область Андерон один раз. В далеком внешнем кольце выполняйте повторяющиеся исследовательские или бонусные миссии, побеждая врагов на Белсависе, Хоте, Риши или Татуине. Чтобы найти исследовательские миссии по всей галактике, установите флажок «Показать исследовательские миссии» в легенде карты мира. Наследие внешнего кольца завершает горячие точки 1 балл. Зарабатывайте бонусный прогресс за завершение битвы при Риши, заговоры на темы, требуйте контент, станция молота или аттиса, 4 очка, зарабатывайте дополнительный бонусный прогресс за победу над их бонусными боссами, 3 очка. Возглавляя линию фронта, завершите матчи в зоне боевых действий без рангов. Зарабатывайте двойной прогресс за победы. Сражаясь среди звезд, завершите галактические бои звездных истребителей. Зарабатывайте двойной прогресс за победы. Отречение... Завершите главу 11. Отречение от Рыцарей павшей империи на уровне ветерана или сложнее. Требуется подписка и/или доступ к Knights of the Fallen Empire. Неделя 6. 22 ноября. 29 ноября. Ежедневный. Влияя на галактику, заработайте 25 тысяч личных очков за воевание за свое наследие.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 Ежедневные цели предоставляют 2 модуля анализа гейм. Цели сезона предоставляют 10-15 модулей анализа Гейм. Некоторые уровни наградность трека предоставляют 10 модулей анализа гейм. Горячие точки предоставляют 2-4 модуля анализа Game. Восстание предоставляют 3-5 модулей анализа Game. 8 игровых операций предоставляют 12-18 модулей анализа Гейм. 16 операций игрока предоставляет 14,24 модуля анализа гейм. Боссы логова, включая боссов логова событий, предоставляют 26 модулей анализа гейм. Нажимайте sphfu lnx, поскольку ваш компаньон склонен давать более высокие результаты анализа гейм. Модули разговор с информативным Java на фоте может помочь в поиске модулей анализа гейм. Играя в гейм, включите модули анализа гейм в PH4LNX на своем личном корабле, чтобы заработать репутацию органов, пазарным играм и управляющей организацией. Это прекрасно повлияет на врагов с разрушаемыми трубами, баками, канистами конденсаторами, найденными по всей галактике. Уважаемый партнер GCI, завершите миссию ежедневно, еженедельно. инициативу уважаемого партнера GCI. Просторы неизвестного и дикого космоса выполняйте повторяющиеся исследовательские или бонусные миссии, побеждая врагов на CZ-198, Ивами, Ивакате или Закугуле. Чтобы найти исследовательские миссии по всей галактике, установите вложок «Показать исследовательские миссии в легенде карты мира». Искры войны побеждают дроидов и турели республиканской имперской гвардии чемпиона по сложности по всему Эльдорану и Карелии. Награжденный участник боевых действий получает медали, зоны боевых действий, одно очко за медаль. Заработаете дополнительное очко прогресса за то, что стали высоконагражденными, заработав 8 медалей в одном матче. Ковка тьмы. Соберите материалы War Supplies, Invasion Forces, а затем соберите Dark Project MK1S. Грозные враги побеждают ужасного пирата Карвоя на Микша и r 8 x 8 на Осусе. Неделя 7 29 ноября, 6 декабря. Ежедневный влияя на галактику, заработайте 25 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Еженедельно выполняйте любые 7 из 10. Пройди по галактике и заработай 200 тысяч очков личных завоеваний за свое наследие.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 Модули. Разговор с информативным Java на флоте может помочь в поиске модулей анализа гейм. Истинная цель. Побеждайте врагов по всей галактике спешфор ЛНХ в качестве вашего активного компаньона. Все еще получается побеждать неигровых врагов по всей галактике без помощи ваших компаньонов. Ни один компонент не может быть вызван для продвижения. Это не распространяется на зоны боевых действий, экологические истребители, горячие точки или операции. Предварительные сказочные результаты позволяют собирать материалы в промышленные или синтетические сборные изделия, изготавливать кристаллы или конструкции. Сражаясь в пространстве хатов, выполняете повторяющиеся исследовательские или бонусные миссии, побеждая врагов в Макебе, Наршадаа, Кеша Восе, Дарванесе или Осусе. Чтобы найти исследовательские миссии по всей галактике, установите флажок показателей исследовательских миссии в Легенде Карты Мира. Наследие амбициозных и уживых полных горячих точек 1 балл. Зарабатываете бонусный прогресс за выполнение задач Меридиан, требуется контент. Предатель среди чисов требуется контент. Каон в осаде или Кровавая охота 4 очка, зарабатывайте дополнительный бонусный прогресс за победу над их бонусными боссами или выполнение всех заданий 3 очка Боевые роботы Картеля, побеждать мирового босса-разбойника Картеля Варпута на кеше и сажаются с андроидом R4GL на Наршада Сражаясь среди звезд, завершите галактические бои Звездных Истребителей, зарабатывайте двойной прогресс за победы. Леди Скорби. Завершите главу седьмую. Леди Скорби. Рыцарей Павшей Империи. На уровне ветерана или сложнее. Требуется подписка и или доступ к Knights of the Old Foreign Empire. Обновление игры 7.2. Прямая трансляция. Всем привет. Отметьте свои календари. Мы проведем прямую трансляцию обновления игры 7.29 ноября в час 30 вечера по североамериканскому времени. В 6.30 вечера по Гринвичу. Как всегда, он будет размещен на нашем канале Twitch. Мы рассмотрим, чего игроки могут ожидать от следующего обновления игры, повторного открытия ПТС и общих сроков запуска 7.2. Мы опубликуем краткое изложение тезисов стрима и вот, когда они будут у нас в наличии. Как всегда, если этот график изменится, мы проинформируем всех вас об этих деталях. Увидимся на следующей неделе на Twitch. На этом у нас все. Вот вся эта информация. Это все, что мы хотели вам рассказать. Прямо в эфире трансляция начнется 9 ноября в 22.30 и продлится полтора часа. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Отличной игры в Саветор к галактических космических приключений, успехов, а на этом у нас все. Спокойной ночи.